Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим и добро пожаловать в Crusader Kings 2! Вы смотрите 18 серию Челленджа Династия И я напоминаю цель данного челленджа Играть одной семьей 10 поколений Итак, что же у нас на повестке дня? У меня возникла одна идея очень интересная И я ее сразу же забыл Я забыл, что я хотел я забыл, честно говоря, я забыл Блин, ладно, вспомни как-нибудь Да, у нас тут цепной Тиф бушует Мне прям страшно за свою жизнь и за жизнь своих придворных Потому что это очень опасно Вдруг вдруг. Сыпной Тиф перебросится на нашу провинцию Но я пока не тороплюсь Я пока не тороплюсь с тем, чтобы закрывать ворота Тем более у нас это решение пропало почему то а почему так почему это решение пропало? наверное потому что что-то изменилось что такое летняя ярмарка не знаю ладно может быть потом как-нибудь будем проводить летнюю ярмарку но пока что не хочу так Большой караван торговцев прибыл к вам из далеких стран. Их лидер, веселый человек массивного телосложения со странным акцентом, умоляет вас предоставить им убежище на ночь. Так, хорошо, зовите их сюда. Купеческий караван. Близится вечер. Толстый купец сидит у костра и почует вас рассказами о своих путешествиях. Его аппетит кажется неуемным. Но вы не хотите показать себя плохим хозяином и приказываете слугам принести по второй порции. Расскажите поподробнее об этой далекой Индии. Наступает рассвет, и караван готовится идти дальше. Купец настаивает на том, чтобы вы приняли подарок в благодарность за ваше гостеприимство. Он выкрикивает команды, и вперед выходит человек. «Этот Евнух хорошо послужит вам», — сказал он, — «его преданность будет безоговорочной». Евнух Христофор. Он евнух, колосажатель, усердный, умеренный, скромный, коварный. ГО, смотрите на навык интриги. Ого. Хорошо, пускай присоединяется к нам. Тем более он грек и он еще католик. Блин, надо назначить его тайным советником. Прости, пожалуйста, Желана, но есть кое-кто получше. Кстати говоря, нужно посмотреть еще на наш совет. Может мы кого-нибудь нового можем назначить. Нет, пока, пока что пускай остаются те, кто есть. Не вижу смысла назначать новых людей. Маневрируя среди толпы на рыночной площади, нетрудно заблудиться. Особенно в это время. Тем не менее, Таус помог мне сориентироваться и подобрать нужные ингредиенты по приемлемым ценам. Сколько же здесь всего? Аж глаза расбегаются. Один алхимический элемент, ингреди... он же ингредиент, будет добавлен в сокровищницу. Мы получили артефакт серебро. За 25 монет мы получили серебро. Ага. Еще мы можем закрыть ворота. Я пока не буду закрывать ворота, потому что эпидемия еще не дошла до нашего двора. Так, готово. Я написал вполне достойный трактат о Солнце. В нем рассматриваются различные аспекты этого небесного тела. В частности, траектория движения. Осталось только представить его моим коллегам герметистам. Траектория движения Солнца. Ну да, они же думали, что Солнце находится... Что? Что Земля находится в центре, а Солнце вращается вокруг него. Поэтому... <с Orion> Ладно, я публикую его прямо сейчас. Отправить трактат коллегам. И дождаться ответа в надежде на их объективность. Или, возможно, они знают, что Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается... В то же время Солнце вращается вокруг центра, центра нашей галактики. Возможно, он об этом написал. Но не знаю, не знаю. Уважаемый адепт Асторы, я решил одобрить вашу работу. Е епископ Жан одобрил нашу работу. Смотрите-ка, у нас еще ни разу не было такого случая, когда э, нашу работу кто-то не одобрил. То есть все одобряют. Все одобряют, всем очень нравится. Что с тобой такое? Почему у тебя такие глаза черные? Гельем больше не канцлер? Что? Гельем больше не наш канцлер, это понятно. Превосходно. Нет, не превосходно, в смысле превосходно то, что ответ на ивент был. Но, блин, Гильон погиб, это так жалко. Сколько ему лет было? 44 года он умер от подагры. Блин, обидно. Ну что ж, Мутимир, пришла пора тебе вернуться на должность канцлера. Ты этого так долго ждал. Долгие годы прошли, прежде чем ты вернулся на, на, на свое почетное Законное место. Сфабриковать претензии, иди в город Сения Все, иди фабрикуй. Так. Одна слабая претензия может быть реализована. Баронство сырдания. Ага. То есть у Гильема была. А, была претензия на баронство сырдания. Что это такое? А где находится? Графство Импурия. Huh. Ну, блин, это, это находится в Барселоне, но я не хочу, то есть в это в Арагоне. Я не хочу сейчас воевать с королем Арагона. Смотрите-ка, тут два Арагона, один Арагон, второй Арагон. Тут Бывало и больше Арагонов, целых три я видел. Два Зунунида. Вообще здесь обычно на вот этом, как это называется-то? Может тут как-нибудь написано? На Иберийском полу полуострове На Иберийском полуострове постоянно какая-то дичь происходит Прежде чем, естественно, объединяется Вот две Кастилии, как вы видите Вот раз Кастилия И вторая Кастилия Кто из них же настоящая Кастилия? А хотя нет Нет, вру Вот эта, Касти эта Кастилия является частью этой Кастилии Просто это такой как бы анклав Или конклав Не знаю Короче, вы поняли. Так, и нам теперь нужно найти нового ученика. Ага. Ну, Таус, я же, я назначаю Тауса нашим учеником. Он отлично подходит. Так, потратив на некоторое время, на -на -на, я решил одобрить перед Орденом. Я уже говорил о том, что еще не бывало никогда такого случая, когда когда не одобряли наш, нашу работу, наш трактат. Дорогой коллега, наблюдая за небом в процессе своих научных изысканий, я выявил увлекательнейшее явление. Я твердо убежден, что основа космоса скрывается где-то там. Чтобы достичь более высоких знаний, ты должен принять мой совет тщательно изучить небеса. Но опять, то же самое задание мы будем выполнять уже в третий раз. Ну ничего. Хорошо. Ничего страшного. Местный дворянин пытается избежать последствий неосторожных поступков с его стороны в отношении женщины и семьи морозиней. Он предложил щедрое вознаграждение за проезд на одном из ваших кораблей в иностранных порт, где он надеется, что может затаиться на несколько лет. Хорошо, сделайте необходимое приготовление. 100 монет мы получим. Замечательно. Так, инструменты и тексты, которые я искал для изучения Тайнвёс, наконец-то прибыли. Линзы разных форм и размеров, пыльные старые тома. Ага, теперь можно приступать к наблюдениям. Третий раз, или уже четвертый, мы выполняем это задание. Что? Становится очевидным, что когда гильем вам не помогает, ну, из-за того, что он умер... Ваше занятие приносит мало пользы. Вы начинаете понимать, что эта задача не для самостоятельного обучения. Ну да, да, да. То есть... Mm -hmm. То есть Гильон умер, и теперь мы не, не можем продолжать дальше изучать язык. Обидно. Ваш Шурин Патрици Карло Конторини умер. И теперь... То есть он умер без нашего участия, Да от чего от супного тифа. И теперь домом Кантарини И главой является Патриция Бьяджо, Бьяджо Кантарини. Ну ладно. А когда же уже <laughs> наш сузирен даст нам возможность править? Мы уже сколько, сколько ждем? Что почему у нас минус 100? Кровожадный предатель? За что? Что я тебе сделал? Ладно. Похоже, нам придется... Ага. Просьба о помиловании. Поскольку ваш сюзерент в долгу перед вами, можно, закрыть... можно в качестве услуги попросить его закрыть глаза на любые причины для изгнания, казни, заключения или отзыва ваших титулов. Что, давайте сделаем это. Почему он считает нас предателем? За что? А, наверное, из-за того, что... наше участие в из того, что наше участие в заговоре против, его, против него и против его людей было раскрыто. Сегодня за ужином моя жена нарушила неловкое молчание. Дорогой, мне не хватает наших прежних разговоров. Пару секунд она ждала, что я отвечу, а затем сделала глоток из кубка. Все эти твои астрономические феномены, да ты уже несколько ночей не спал, это ненормально. Но это уже было. Хорошо, ты права, я немного увлекся. Мы ответим ей. А, я понял, почему мы провалили задание. Возможно, мы провалили задание из-за того, что мы согласились с нашей женой. Но блин, если бы я выбрал другой вариант, то мы бы, мы бы могли расстаться. Мы ведь так ее любим. <с> У нас же с ней как бы любовная линия идет. Так, успех. Достаточно коллег одобрили мой научный труд. И теперь его добавят в библиотеку ордена. Мое положение среди герметистов заметно улучшилось. Получим 75 престижа и 100... Параметру тайные знаний Сколько у нас сейчас тайных знаний? 971 Скоро, скоро будет Ну, не очень скоро, но Скоро будет 2000 Когда будет 2000 Мы сможем стать Магусами. Кстати говоря, сколько тут магусов уже есть Среди членов ордена Только один Ну, понятно и мы на 10 шагов от ранга Магус. И тут какой-то ивент выскочил к нам. Прогуливаясь по пыльным коридорам, вы, как обычно, заглянули в одно из служебных помещений и заметили, как Патриция Бьяджо, погрузившись в работу, вот-вот грохнется на рабочий стол от усталости. Прекрасная возможность помочь коллеге, ведь в долгу он не останется. Вы так думали, но в ответ услышали лишь гневный выпад с просьбой не отвлекать его от важных дел. Ха, ну удачи с работой Просто, просто ни за что Оскорбили его Ну а что поделать Тут там других вариантов не было Кстати Дош, ты наш, поми ты нас, ты наш помиловаш Дош Нет Когда ж ты ж, Дош, умрешь Так, сегодня Клаудио подошел ко мне с предложением Ваша честь у меня идея. Почему бы нам не построить монумент? Это повысит ваш культурный статус и даст народу понять, какой вы великий правитель. Все, что требуется, немного золота и терпения с вашей стороны. Работа займет примерно год. 220 монет. Да будет так. Хорошо, я согласен. Пускай у нас будет монумент, а почему бы нет? Нам же нужно как-то утвердить... Утвердиться как основатель. Мы должны быть великим все равно. Нам, наши предки должны нами гордиться, правильно? У Филиппа родился сын. Или дочь. Да, дочь. Ого. Они близнецы. Они родились близнецами. посмотрите ка У... о Ооо-ооо-о-о. Так, давайте выберем сначала им имена. Их потом можно будет, я так понимаю, переименовать. Все, у нас теперь два внука есть. Целых два внука. Посмотрите-ка. Сейчас, сейчас. Фабриция и Елизабетта. Только посмотрите на то, какое у нас уже большое семейное древо. В последнее время Патриция Франческо... Патриция франческа Франческо? Что? А, Как-то холоден со мной. Это наш друг. Ага. Ну, холоден. Но он просто сейчас находится в изоляции вместе с придворными. И... Сегодня я решил выяснить, в чем дело. Как только я подошел к нему, он спросил: где я был? Был когда? с вопросом ответил я. Мы собирались навестить моего дядюшку Того. А, та, а нет, того, который любит рыбачить. <laughs> я думал, что Того — это имя. Я знал, что тебя это не волнует. Но ты даже не предупредил, что не появишься. У меня были важные дела. Последние дни, прости, я совсем забыл. Мне, правда, жаль. Вот я скажу, что у меня были важные дела. Да. Но наша дружба на этом не закончилась. Так, много ночей наблюдая за небом, я пришел к выводу, что существует четкая закономерность движения небесных тел. Мы продолжаем, естественно, исследовать. Так, что это такое? Франческо Морозини, наш друг, внезапно ниоткуда появившийся, предлагает поддержать заговор. Убить Атавио. Что ты все время хочешь кого-то где-то убить? Я Нет, нет, я отказываюсь. Жесть, тут, тут, тут уже могилка стоит. Мор очень сильный. Ну, мор очень сильный, но он пока что не перебрасывается на Цару, на провинцию Цара. Этого не происходит. Так, во время заседания совета... Mm -hmm, mm -hmm. Да, это то же самое. Вдруг громкий раздражающий звук пробудил меня из полудрема. Ваша честь, вы согласны? Настойчивым тоном спросил Мутимир. С чем согласен? Христофор... Он хочет уволить хр... Христофора. Нет, я не согласен. Лучше мы испортим с Мутимиром отношения, но зато Христофор... Останется в совете. Я еще хочу его ему послать подарок. Да, пошлем ему подарок. Так, много ночей наблюдая за небом, я пришел к выводу, что существует четкая закономерность. Не стоит ли отложить? Не стоит. Нет, только не сейчас. Продолжим изучать звезды. Как я уже устал от этих ивентов. Я, я уже я на любой ивента отвечу, что я продолжаю изучать звезды. Просто знаете это. И можете меня больше не спрашивать. Сегодня конвой, идущий под флагом семьи капон с ценным грузом, попал в пиратскую засаду на пути домой. Благодаря быстрым и умелым действиям экипажа, пираты были разгромлены, а два их корабля захвачены. Будет... Добыча будет разделена, но львиная доля достанется вам. Какие хорошие новости. Плюс 100 монет. Плюс 100 золотых монет. Отлично, отлично. Смотрите-ка, тут уже... Постепенно, постепенно эпидемия угасает, значит, она, скорее всего, до нас не дойдет. В последнее время Патриция по Франческо как-то холдин со мной, и я решил выяснить, в чем дело. Опять то же самое? У меня были важные дела. Что, наша дружба с ним закончилась? Нет, не закончилась. Много ночей, наблюдая за небом, я начал составлять схемы расположения звезд и движений некоторых планет. Только не сейчас... Продолжаем дальше изучать звезды? Конечно же, и дальше изучаем звезды, а как иначе? Только это, только так. Очень интересно, кстати, что мы сейчас воюем с Хорватией, но при этом Хорватия даже не пыталась осаждать город Цара вообще. Она осаждает только Венецию. Хотя в Венеции уже не осталось неосажденных э холдингов. Почему бы ей просто не перебросить все войска вот сюда? Ведь здесь еще есть одна провинция, которую можно осадить. Ой, не знаю. Или, например погрузиться на корабли, доплыть сюда и на, на Венецию пойти. То есть на, Вен, на венецианскую армию, которая ходит и осаждает везде их земли. Кстати, это уже можно отключить и сделать вот так. Хотя, возможно, я недооценивал их. Куда они идут? Ван, в Анкону. Но они не идут в, эту, э, в, в Цару. Настраивая свой новый секстант, я заметил нечто похожее на падающую звезду. Как вдруг услышал звук стук в дверь. Оказалось, это мой сын Верцо. «Папа, я не могу заснуть!» Тихим, неуверенным тоном сказал он. Зелье с щепоткой серебра решит эту проблему. Верц Капони получит модификатор «Тошнота». Ха -ха. Не мешай мне, я занят. Тогда одно из четырех событий произойдет. Он будет, станет, может стать робким, праздным или привередливым. Или нет эффекта. И наши знания о звездах растут. Хорошо, сделаем вот это. Первое. И он стал привередливым. «Привередливый гений». Этот мальчик явно придирчив к деталям, которые выглядят совершенно незначительными для других. Может, может вырасти терпеливым, жадным или параноиком. Так, много ночей, наблюдая за небом, я начал составлять схемы. Так, на самом деле, я и так уже много узнал. И мы, я так понимаю, выполним это задание. А хотя нет, хотя нет, я вот сейчас только что увидел кое-что. До тех пор, пока этот персонаж не достиг 11 лет, можно его переименовать. Так что предлагайте свои, свои имена для детей. В комментариях я все буду читать, все учту. Эм, пока что у нас есть целых э, три ребенка, которых, которым можно придумать имя. Придумывайте, я подумаю. Может быть, э, можно назвать их так, как вы, вы предлагаете. Я жду от вас, мои дорогие друзья, писем, ваших комментариев. Естественно, жду лайков и подписок. Ну а вы ждите следующую серию. Всем до новых встреч и всем пока.